Приветствую, автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы поговорим о красных линиях. Нет, повторяю, это не политика. Я не занимаюсь политикой. Просто немножко логики, да? вот, Мы же живем не в вакууме, но вот в социуме. Соответственно, я слышу так или иначе, да, что происходит, какие события в мире. Так вот, просто хотелось бы вот именно логикой здесь с вами поделиться, логическими вот этой вот связкой. Потому что сегодня многие политики, там не политики, а обыватели говорят о красных линиях, что кто-то где-то перешел красные линии в отношении вот этого связанного с Россией, да, что там Запад все переходит красные линии, а Россия все ничего не делает, только говорит там не переходите наши красные линии, а они все переходят и переходят, а вот завтра они вон те красные линии перейдут, а послезавтра вот эти, а Россия это ничего не делает, да, вот. ну то есть обыватели и люди, скажем, далекие от логики, вот про эти красные линии, ну, пытаются как-то рассуждать, думать, да, измышлять, где они, где следующие красные линии, вот, что вот Запад их перешел, там, и так далее. Так вот, друзья, нет, никто эти красные линии не перешел. Вы это точно узнаете, когда их перейдут. Вот вы просто не ошибетесь. Это красные линии, это язык протокола. Понимаете? Когда переходятся красные линии, включается язык протокола. Послушайте Дмитрия Анатольевича Медведева. Он очень четко язык протокола, с языка протокола перевел на обывательский. Что произойдет в случае, скажем, если кто-то Какая-то из стран да, решит арестовать президента России Владимира Владимировича. Ну, в связи вот с этим ордером МУСТ, вот, вот красная линия. И это одна из них. То есть, как только включается язык протокола, вот, то это и есть красная линия. Не более или менее. Ну, ну, ничего другого здесь быть не может. Ну или, например, кто-то пересек границу России, да, незаконно, между вот эту. Что включается? Язык, соответственно, протокола. Как должен действовать по протоколу пограничник? Что происходит? Вот и все. Включается протокол. Там никто ничего не рассуждает, понимаете? Пограничники там не думают, там пересеклась красная линия, да, не пересеклась собираются там на консилиум или еще что-то. Нет, там четко, там понимаете, все решения уже приняты. Все. Действует четко протокол. Там уже никто ничего не будет рассуждать. И в случае, если это будет серьезно, ну, например, не такая, а, скажем, небольшая красная линия, как пересечение границы Российской Федерации, да, а скажем, Какая-то страна захочет вот так вот лишить свободы главу Российской Федерации, президента Российской Федерации, да? главнокомандующего. К тому же во время введения СВО, специальной военной операции, что произойдет. И здесь Медведев, повторяю, вот его считают человеком таким несерьезным, да? смеются совершенно напрасно. Совершенно напрасно, потому что он, как экс-президент, знает, что такое протокол и что произойдет. Он просто вот четко вам рассказал, что будет. Просто той страны не будет, вот и все. Там никто не будет рассуждать. Понимаете, просто повернется ключ, пойдет по цепи код, все. Есть два конверта, вот и все. Так что не забивайте себе голову. Вы не ошибетесь, когда красная линия будет пройдена. А вот эти высказывания там, скажем, МИДа об заботливости, это, ну, это просто вот их работа такая, вот. такая их работа. Это дипломатия. Вот. А когда красная линия будет пройдена, все там, там не будет ни Марии Захаровой, ни Сергея, соответственно, главы МИДа вот, Лаврова, не будет никого из них. Ну, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, стоп, и до следующего видео.